Добрый день. С вами канал компании Радио Сила. Итак, усилитель мощности это отдельное устройство, которое позволяет усилить сигнал радиостанции, не изменяя структуру самого сигнала. Сам прибор представляет из себя прямоугольник с большим количеством ребер для охлаждения, имеет два гнезда PL. Для подключения в разрыв от радиостанции до антенны они, как правило, у нас подписаны. Для подключения к радиостанции нам также потребуется кабель-переходник с двумя PL-штикерами. также Обычно на усилителях у нас есть питание. Красный плюс, черный минус. Провода должны быть толстые. Плюс лучше тянуть от аккумулятора. А минус лучше сделать покороче и посадить на кузов автомобиля. Чаще всего усилители мощности, так же как и радиостанции, подразделяются по рабочим диапазонам. Это, как правило, КВ-диапазон, CB и УКВ. Также усилители могут работать в нескольких модуляциях. Частотная, амплитудная, и еще бывает SSB модуляция однополосная. В выборе усилителя, помимо всего прочего, следует помнить, что он имеет не только входную мощность, но и выходную. У нашего усилителя входная мощность до 10 Вт. Если подключить, например, 20 Вт радиостанцию к нему, то будут печальные последствия как для радиостанции, так и для самого усилителя. Входная мощность усилителя будет зависеть от его модели. Таким образом, радиостанция подает определенную мощность на усилитель, а он ее усиливает, и вас слышат дальше. Важное дополнение. Усилитель никак не влияет на прием, только на дальность передачи. Как говорится, лучший усилитель для приема ⁇ это антенна.